С добрым утром. Ценю, ценю, ценю те добрые слова, и я ценю те отношения, которые есть между нами тремя основателями. И это все-таки является чем-то особенным. Я считаю Эдварда, каком в каком-то смысле слова своим наставником. И я наставниками немногих называю, ведь это слово нужно заслужить, и я его. Редко могу кого назвать своим наставником, но он мой наставник финансовый, финансовом смысле слова. Он наставник для мне как наставник в отцовстве даже в чем-то. Он очень большую роль сыграл в моей жизни. И Я помню Эдвард, когда я тебе звонил однажды вот когда это было, летом 2020 года, да, звоню тебе, ты в Лас-Вегасе, и я тебе звоню и говорю, «Братан, слушай, мне нужно с тобой увидеться и поделиться с тобой этой идеей». Это была вот эта идея Дейзи, нашей модели со смарт-контрактами, самая, самая первая презентация Дейзи была проведена на салфетке в Earth City Cafe в Лас-Вегасе, я никогда этого не забуду. И вот мы там вырисовывали всю эту матрицу со всеми этими идеями, связями, уровнями, но, знаете, я вот, Убежденный верующий в способности коллективного гения. И я уверен, что когда Бог дает вам возможность думать вне прежних ограничений и возможность за этими мыслями следовать дальше, то это вдохновляет на что-то большее. Но я хочу вам сказать, что нету ни единой составляющей Дейзи или идея Liquid, которые были бы каким-то индивидуальным открытием. Это все является результатом работы коллек коллективного гения, и все лидеры, которые были на сцене с нами вчера, они сыграли просто незаменимую, важнейшую роль в разработке наших бизнес-моделей. Потому что мы по-настоящему в это верим, мы верим в это как сообщество, мы верим в это с точки зрения возможность добиваться результатов, используя коллективные гении, коллективные мыслительные процессы. И мы верим, что именно вместе мы на это способны. И сегодня я буду с утра говорить с вами о проекте Liquid. Буду делиться с вами информацией, потому что подрывная, подрывной потенциал этой технологии, как мы уже говорили, DAZIN и то, в какую сторону мы идем с проектом Liquid, они на самом деле очень хорошо согласовываются с нашими базовыми ключевыми ценностями. Ведь ключевая ценность Дейзи — это создание модели, где побеждает каждый, где каждый получает долю, каждый получает доход, и каждый э, зарабатывает. Если они порекомендовали этот проект хотя бы одному человеку, хотя бы одного человека привлекли, они будут зарабатывать. И это наша, можно сказать, э, наша, наша ведущая миссия, и мы никогда ее не изменим. И если другой если вдруг больше ни один человек не присоединится к Дейзи, если мы навсегда закроем доступ к новым людям, то каждый человек, который уже присоединился к Дейзи, все равно будет побеждать, все равно будет получать, все равно будет зарабатывать. И вы, как те, кто выстраивали этот бизнес, будете продолжать получать пассивный доход если даже ни одного нового доллара не будет инвестировано и не зайдет в нашу компанию. И это радикальная мысль. И насколько я знаю, как работает мир, Дейзи — это единственный бизнес, который на самом деле имеет фактическую возможность эти обещания исполнить. Потому что из того, что знаю я, любая программа, которая предлагает или продает идею вот этого пассивного дохода, на самом деле, доход в таких идеях, он часто не пассивный у нас, основывается на том, что присоединяются новые люди. И эти новые люди платят, и с этих платежей вы получаете ваши выплаты. Но, знаете, как только новые люди перестают приходить, то перестает вам капать пассивный доход. Поэтому проект Liquid — это проект, который согласуется с этой философией. И я думаю, что на этом этапе мы перейдем на следующий уровень. Потому что здесь мы уже говорим о проекте, который основан на активах. Потому что в сегодняшней экономике, в сегодняшнем мире одно из самых умнейших решений, которое может сделать человек со своими деньгами, это приобрести настоящие активы. Настоящие активы, такие как, например, недвижимость, кто-то может сказать, что можно также приобрести золото или другие элементы, но в моем представлении, когда вы владеете активом, который производит цифровую валюту, если вы владеете майнерами, непосредственным железом, непосредственной технологией, компьютерами, которые создают те биткоины, которые их майнят, добывают, если вы верите в все пространство криптовалюты, то это, наверное, одно из самых умных решений, которые вы можете принять, владеть активами, по сути, защитить себя, по сути, выбраться в выгодную финансовую позицию благодаря возможности владения активами. И давайте вместе с вами посмотрим на слайды сегодня с утра. Liquid NFT, первый в мире майнинг NFT, и это первая прибыльная модель который включает в себя майнинг криптовалют. И я, если честно, большой фанат биткоина. Я искренне верю в децентрализацию нашей экономики. И я считаю, что это гений Сатоши Накамото, который вписал, вписал это в white paper биткоина, и я сейчас зачитаю эту цитату из, из, из White Paper Satoshi. Мы предлагаем решение проблемы двойных трат с помощью сети peer-to-peer. -peer. Сеть фиксирует время транзакции путем хэширования их в непрерывной цепочке хэш-доказательств, формируя запись, или запись, которую в дальнейшем невозможно изменить. Это добавляет стимул для наших нодов, то есть для майнеров, чтобы они поддерживали сеть и обеспечивает способ распространения коинов в обращение, поскольку нет центрального органа для их выпуска. Постоянное добавление постоянного количества новых монет аналогично тому, как золотодобытчики тратят свои ресурсы для того, чтобы добавлять золото в обращение. В нашем же случае... Это происходит за счет вычислительных мощностей компьютера и электроэнергии, которые компьютер на это тратит. Я думаю, что если люди понимают соотношение, криптовалюты и золота, это позволяет им понять, о чем на самом деле это пространство. Потому что золото — это определенный актив, это деньги, которые ограничены в своем количестве, потому что в земле находится ограниченное количество золота это актив, который требует работы для того, чтобы его добыли. Вы не можете просто напечатать золото. Вы не можете сказать Федеральный резерв, напечатай золото. Вы не можете точно таким же образом напечатать биткоины. Здесь необходимо выполнить определенную работу, чтобы эти активы появились, и биткоин по сути является цифровым аналогом золота. И здесь, вне зависимости от того, сколько сопротивления мы видели в рынке этой прорывной идеи, нужно понимать, что это все равно займет свое место в мире, потому что сто процентов биткоинов следует экономике золота, следует экономике настоящих активов. И поэтому в старые времена, когда золото было основным активом, вы могли добывать золото при помощи своей работы, при помощи вложенного труда. Вы использовали свои кирки и разное другое оборудование, но в современном мире эта добыча происходит при помощи компьютеров, при помощи того, что мы называем майнерами, при помощи того, что используют э, систему решения США-256 и добывают, соответственно, новые биткоины. Но Сатоши говорил о том, что изначально он хотел создать децентрализованную сеть, которая бы принадлежала людям. Это было видение Сатоши. Это была сеть peer-to-peer, -peer, которая была всегда заточена на то, чтобы быть э, децентрализованной в ранние дни биткоина. Люди, которые добывали его, они, их были десятки тысячей. Это были простые люди, которые были заинтересованы в технологиях, в компьютере. они брали свои компьютеры и использовали их для майнинга биткоина, и с тем, как рынок биткоина начал расти, сам биткоин начал расти, то правила игры очень быстро поменялись, и большие, крупные компании, институции, игроки, у которых миллиарды больше долларов, осознали, насколько большой это рынок, и они осознали, что они могут вытеснить оттуда среднестатистического маленького инвестора и могут монополизировать эту индустрию, и это происходит по всему миру, и это происходит везде, это происходит как в огромных Компаниях. Это происходит и с маленькими инвесторами. Люди выкупают огромное количество майнеров биткоина, и среднестатистический человек не имеет возможности как-то конкурировать, по крайней мере, на одном уровне, или даже участвовать на одном уровне в майнинге биткоина. Эту сферу монополизировали, и она теперь полностью под контролем разных крупных институций. Это, по сути, можно сказать, некий такой угон рынка от частников. Но изначально Сатоши этого не хотел. Это не было частью его видения или видения сообщества биткоинов. Майнинг всегда должен был принадлежать людям. И, соответственно, у нас в нашем майнинге есть некоторые проблемы. У обычного человека нет доступа к самым современным технологиям. Мы, давайте мы можем даже на этом остановиться, этого уже хватает. Но правда заключается в том, что технология продолжает развиваться, продолжает эволюционировать. И каждый раз, когда мы видим вход новой технологии на рынок, ее выкупают даже до того, как она выпускается, потому что огромные корпорации выкупают практически все, на что способно производство, и у среднестатистического инвестора нету возможности к этому получить доступ, у них очень часто есть доступ только к старым или устаревшим технологиям. Дальше. Очень высокая розничная стоимость для майнера, потому что у них нету возможности покупать оптом, как есть у крупных корпораций. Дальше. Очень высокая розничная стоимость хостинга и электроэнергия. Дальше, низкая маржа прибыли для среднестатистического клиента. Дальше, высокий риск в зависимости от рыночных условий из-за, опять же, очень высокой стоимости работы в этой сфере. И знаете, разные частные инвесторы стараются включиться в некую инфраструктуру, которая принадлежит крупным корпорациям, и, соответственно, у нас получается ограниченная прозрачность и доверие. Но мы же предоставляем настоящее решение для этого рынка. Мы хотим запустить NFT, которая бы давала вам настоящее право собственности на высокопроизводительные биткоин-майнеры. То есть не просто что-то, чтобы бы символизировало владение. Нет, настоящее владение, настоящее право собственности на настоящее железо. И это право собственности, оно отражено в самом NFT. NFT представляет непосредственный акт владения настоящих высокопроизводительных биткоин-майнеров. И нужно понимать, что это пространство майнинга, в которое мы заходим, оно будет работать, используя технологию э, охлаждения при помощи погружения. Это экономика, которая поддерживается настоящими активами и долгосрочной возможностью прибыли. Наша задача — создать децентрализованный мир майнинга, который бы принадлежал людям. Тем самым создавая самую большую и самую децентрализованную майнинг операцию в мире, и, будучи владельцами нефти, у людей будет следующее. Возможности следующей опции. У них будет прямой доступ к самым высокопроизводительным майнерам по самой низкой цене. Они получат полную интеграцию технологии холод... жидкого погружения для увеличения прибыли на майнинге на 25%. Они получат самые высокую выплаты и самый быстрый возврат инвестиций в отрасли. Они получат возможность продать свой NFT при желании на открытом рынке. У них будет всегда первоочередной доступ к каждому новому поколению нового железа. У них будет выгодный майнинг при любых рыдочных условиях. У них будет недорогое электричество и хостинг, полная прозрачность блокчейна, и впервые умный сбор и распределение средств по умному контракту. И это по-настоящему революционно. Потому что когда вы владеете NFT, вы получаете доступ к пулу майнинга по смарт-контракту и... То, что вы добыли при помощи вашего майнера, это видно, вы это видите, это сразу отражается на блокчейне, вы можете сразу забрать соответствующие выплаты в любое время, которое захотите, используя смарт-контракты. И большинство из вас знает, что биткоин не совместим со смарт-контрактами, поэтому мы используем wrapped bitcoin, и это просто делает то, что делают многие разные обменники. Мы просто этот биткоин оборачиваем в конкретные... Конкретный... Мы переводим ее на нужные цепи для того, чтобы его можно было распространять по соответствующим чейнам. И дальше. Что определяет прибыльность добычи, прибыльность майнинга биткоином? Есть три определяющих фактора. Первое это стоимость железа для майнинга. Второе — это производительность этого самого железа, и три, это стоимость электричества. Можно это также назвать это стоимостью работы. И это три основных фактора. Чем ниже вы можете, чем дешевле вы можете купить это железо, чем больше Производительность это железо показывает, и чем дешевле вам обходится то, что эти майнеры работают, тем больше вы можете зарабатывать. Итак, какие же у нас есть преимущества с нашим Liquid NFT? У нас есть прямой доступ к производителям, к контрактам OEM с самой низкой стоимостью во всей отрасли. На самом деле, новое поколение майнеров, которые мы собираемся представить на рынке, будут самые высокопроизводители, Производительные майнеры на рынке на сегодняшний день. Мы поговорим об этом немножко более подробно, совсем чуть-чуть, но у вас будет просто самое доступ к самому лучшему железу для майнинга на рынке. Во-вторых, у нас есть. Взаимоотношения напрямую с производителем этого оборудования, что означает, что мы будем предоставлять миру доступ к эксклюзивному майнеру, то есть не просто доступ к существующим моделям, которые уже есть на рынке, но когда кто-то покупает ликвид NFT, они получают доступ к эксклюзивному, специально спроектированному майнеру, который должен работать в, по технологии охлаждения жидкого погружения. И это нам, в свою очередь, дает возможность увидеть 25% прирост производства. Наша инфраструктура дата-центров на текущий момент, у нас есть несколько разных вариантов и несколько разных партнеров, которые нам уже доступны. Сейчас мы склоняемся к сотрудничеству с площадкой на 600 мегаватт, потому что это позволяет нам масштабировать нашу операцию. Номер два. Это низкая стоимость электричества и, соответственно, работы этих майнеров. И три, соответственно, партнер лучший... Наш партнер — это производитель лучшего, лучшей технологии холодного погружения в мире. То есть мы работаем с людьми, которые являются первопроходцами в этом пространстве. Это те люди, которые разрабатывали эту технологию на протяжении последних пяти лет. И эта технология уже готова быть представлена рынку. Итак, давайте же с вами немножко поговорим о силе технологии жидкого погружения и о том, что это за технология такая. Итак, вот очень быстренько, вот ограничения, которые на сегодняшний день которые на сегодняшний день применяются к майнерам биткоина. я сейчас поделюсь с вами немножко <coughs>, инсайдерской информацией. Но биткоин работает следующим образом. Обычно у вас есть какой-нибудь майнер, какой-нибудь ASICS. ASICS это просто имя собственного чипсета, который используют эти... Это технология. Нужно понимать, что ASICS, они хардово запрограммированы, и их можно использовать только для одного. То есть нужно на плате изначально впаивать туда, соответственно, чипы, которые отвечают за одну задачу. В ASICS сейчас есть всего лишь одна задача, это решать алгоритмы Ша-256, а Ша-256 это то алгоритм, который Биткоин решает для того, чтобы добывать новые коины. И на этих компьютерах нельзя делать больше ничего, это даже не компьютеры, это именно ASICS, это майнеры, потому что они не могут обрабатывать данные, они не могут запускать там Windows или... Почту нельзя рассматривать. Это, по сути, просто такой огромный, суперсильный калькулятор, который высчитывает алгоритмы SHA-256. И эту единственную задачу, которую он может выполнять, он старается выполнять хорошо. И в нашем случае эта задача понятна. Она рассчитана на майнинг биткоина. Проблема в ограничении сегодняшних майнеров, и исторически это проблема все еще не решено, это тепло. И для того, чтобы включать, и для того, чтобы управлять майнером ASICS, если вы когда-нибудь были на биткоин-ферме, то вы видите, что там все очень и очень жарко. И вы можете их запускать только на определенном вольтаже. Потому что, знаете, вот если у вас перегревается двигатель автомобиля, или перегревается компьютер, то там включается перегрев, и он на каком-то моменте может отключиться или даже повредиться. Из-за того, как спроектированы эти ASICS-чипы, потому что они спроектированы, чтобы потреблять огромное количество... Энергии, они могут работать только на определенных оборотах перед тем, как они начинают перегреваться. И правда заключается в том, что у майнера есть, конечно же, способность, то есть у этого железа, то есть у асикса, есть возможность добывать больше, чем сколько он добывает сегодня, если он сможет преодолеть это ограничение в теплоотдаче. Из-за того, что он перегревается, он может разогнаться до определенной скорости перед тем, как он перегревается, и весь чипсет плавится. И эта проблема настолько актуальна, что в обычном мире дата-центров практически все строится на больших таких раках. Если вы посмотрите на этих рак, на, на этих раках стоят 19-дюймовые э, сервера, но 19-дюймовые сервера, они называются 19-дюймовыми, потому что они используют 12 плату, а в майнерах эту плату режут напополам для того, чтобы она была просто поменьше, чтобы было место для фенов, которые могли бы как-то охлаждать это дело. И мне кажется, что я даю вам сейчас немножко больше информации, чем вам нужно, или чем вы потом будете рассказывать своим людям, но я просто хочу объяснить, почему то, что мы сейчас представляем, это настолько подрывная технология. Поэтому вот это вот ограничение в теплоотдаче было ограничением эффективности добычи биткоина. И четыре или пять лет назад, когда я впервые начал по-настоящему погружаться в эту сферу, я начал задаваться некоторыми вопросами. Я начал задавать эти вопросы экспертам, я начал спрашивать, и это, кстати, очередная жемчужина. Ведь подрывные идеи — это просто результат подрывных вопросов, поэтому здесь все достаточно просто. Как говорит Тони Робин, задайте лучший вопрос, получите лучше... Ответ, правильно. Поэтому обычно мне очень нравится, как Эдвард вчера сказал, что ум не всегда может принять новую идею, если он продолжает держаться за старую идею. Вы не можете налить а, новое вино в старый виноград. Нужно задать... Новый вопрос, чтобы получить новый ответ, чтобы суметь преодолеть ограничения текущих мыслительных паттернов. Итак, нам нужно задать себе вопрос, как мы можем увеличить потенциал добычи биткоина? Как мы можем убрать это ограничение в тепле? И ответом на этот вопрос явилось водяное охлаждение, или жидкое охлаждение, или жидкое погружение, и в некоторых разных отраслях это пользуются, этим пользуются, об этом знают, но в майнинге биткоина это никогда не внедряли до настоящего момента. И знаете, мы вот, кстати... Начали разрабатывать эту бизнес-модель, и мы начали подготавливаться к этому проекту еще много месяцев назад. Но за последние несколько месяцев мы услышали несколько значимых объявлений в мире майнинга. Для начала, несколько больших публичных компаний, которые являются компанией по добыче биткоина, сделали объявление, что сейчас они начинают концентрировать все свое усилия и все свои ресурсы на том, чтобы выстраивать дата-центры, используя технологии жидкого погружения. И это очень и очень важно, потому что до настоящего момента это еще никто не делал. То есть многомиллиардные общественные, ком, общественно торгуемые компании сказали громко и открыто, что мы наш фокус смещаем на технологию жидкого погружения. Еще один момент, который произошел несколько месяцев назад. Самый крупный производитель биткоин-майнеров, самая большая, самая крупная компания, компания, которая называется Bitmain, объявила, что начиная с настоящего момента все их концентрации, все их внимание в разработке и в производстве будет направлено на разработку, майнеров, которые будут работать с жидким охлаждением, и сейчас у них даже вот есть этот гидромайнеры, у них есть, и они больше новых не производят старого образца, они производят только гидромайнеры, и для меня это было огромным, скажем так, дай пять, потому что я понимаю, что мы оказывается находимся впереди этого тренда, и с тем, как мы к этому тренду подходим все ближе, с тем, как он у нас уже вот практически готов к реализации, рынок двигается вместе с нами, потому что если из нашего уравнения эффективности мы уберем тепло в качестве ограничителя, то мы получаем возможность использовать максимальную отдачу от этих майнеров и их плат. И, соответственно, это, в свою очередь, позволяет разрабатывать новые майнеры с намного большими оборотами, с намного большими возможностями, потому что вы больше не ограничены этим ограничением в количестве теплоотдачи. Соответственно, это открывает целый мир потенциала, повышение эффективности добычи майнинга благодаря этой технологии. И вот, несколько преимуществ а, жидкого погружения. Во-первых, это полностью избавляет нас от износа железа, потому что обычно средний майнер ASICS живет 2-3 года, потому что они используют фены, там везде пыль, там жарко, там фены, там постоянно работают вентиляторы, и вот в среднем 2-3 года до тех пор, пока не начинают изнашиваться чипы, и это опять же из-за того, что постоянно идет нагрев, и мы кстати, встречались с одной компанией, которая управляет дата-центрами в э, Техасе, в городе Хьюстон, и они используют э, майнеры уже, например, примерно. они 9 лет используют уже разные майнеры и разные сервера, и они как раз запускали... Подобную технологию, и они проверяли, как эти сервера будут работать в жидкости. И они проверяли 9 лет, они проверяли, и через 9 лет фактор износа равнялся чуть ли не 1%. То есть 99% осталось. И поэтому, потому что там нету пыли, нету фенов, нету распределения а, тепла, то у нас нет износа железа. И вы получаете, соответственно, возможность работать на максимальных а, с максимальным оверклокингом, с максимальным разгоном этих майнеров. И нужно понимать, что, в свою очередь, это позволяет нам на 25% увеличивать... Uh, эффективность потребления энергии. То есть раньше там было 4000 максимум ват, максимальное ограничение по мощности, потому что дальше этого платы начинали перегреваться. Но мы смогли обнаружить, и мы даже смогли уже договориться с одной компанией из Японии, которая создала первый 6000-ваттный uh, блок питания. И это, кстати, тот же блок питания, который используют Bitmain на своих этих гидромайнеров. То есть мы не только убираем ограничения в охлаждении, мы также получаем возможность разгонять это железо на 100% больше, чем то, как используют сейчас. Но даже с 4000-м блоком питания мы уже видим 25% увеличение в хэш пауре То есть они добывают на 25% биткоинов больше. Вы также, используя технологии, можете получить максимальное максимальная эффективность при любом климате. И даже и мы сейчас видим интерес от неожиданных мест, даже здесь, в ОАЭ, мы встречаемся здесь с представителями местной экономики, с правительством, потому что в прошлом невозможно было заниматься майнингом биткоина, например, в середине Объединенных Рабских Эмиратов, потому что просто физически слишком жарко. Эти фермы строили в Исландии, в Альберте, в Канаде, потому что им нужно было место, где как можно дольше сохраняется холод на улице, чтобы вот ограничить эту теплоотдачу, Но сейчас с этой технологией мы можем чуть ли не посередине пустыни добывать эти биткоины, потому что наша аппаратура, наше оборудование работает в жидком погружении, то есть вы погружаете их в жидкость. Это знаете, как в машине есть радиатор, есть жидкость, которая в нем постоянно гоняется, которая остужает остальной двигатель. Здесь концепция похожа. Жидкость, она, она остужается, это жидкость, э, это специальная диэлектрическая жидкость, которая позволяет электронике работать, пока э, э, электроника в нее погружена, и это позволяет вам работать практически в любых климатических условиях. Это также позволяет нам максимизировать... Э, максимизировать... Место, которое мы можем использовать, потому что вместо того, чтобы занимать место огромным ASICS, мы можем взять только плату, потому что мы, получается, можем очень сильно снизить нужное место. Вместо того, чтобы ведь огромную коробку, нам нужна только сама плата, потому что нам не нужны эти огромные фены. Эти огромные вентиляторы, нам не нужны дополнительный источник питания к этим вентиляторам. Мы можем просто взять эту материнку, мы можем погрузить ее в эту директорическую жидкость, и все, она будет для нас добывать то, что нам нужно добывать. И это, соответственно, безусловно, повышает общий возврат инвестиций. Нужно понимать, что этот майнер, это первый майнер, который построен специально для жидкостного погружения, и это железо является эксклюзивным для владельцев NFT Liquid, если переформулировать то, что здесь написано хитрым языком, это то, что то, что продаем мы, не продает никто. Мы... Первый, кто это сделает, это является передовой технологией. Это никогда не было имплементировано в масштабных объемах, то есть отдельные а, платы таким образом стояли, но это никогда не было таким большим. Но нужно понимать, что в нашей дорожной карте есть первый 12 дюймовый сервер для ASICSA, и они на процентов будут задизайнены специально для добычи в условиях жидкостного погружения и будет доступно только держателям ликвидовновки. Это все будет также записано в смарт-контракты. А смарт-контракты позволяет на полную прозрачность того, как работает наш майнинг на блокчейне. Также у нас контракты, которые будут позволять работать с NFT, Вы... Также у вас будет стопроцентно прозрачный повод использования ваших денег с момента покупки, будет полная автоматизация, полное безопасное исполнение. Это, в свою очередь, избавляет нас от возможности риска человеческой ошибки и дает нам стопроцентное доверие в распределении доходов. Мы будем, кстати, первыми, кто будет, перв... кто будет распределять доходы от биткоин-майнинга и обрабатывать uh, продукты. Покупку NFT на блокчейне, все в рамках смарт-контрактов. И это очень круто, это по-настоящему модель, которая подрывает предыдущие устои. NFT же дают вам прозрачность и дают вам возможность подтвердить то, что вы этим владеете, дает вам безопасность того, что активы ваши, это дает вам доступ к вашим доходам и к вашей доли через смарт-контракты, вы получаете возможность покупать, их на открытом рынке, вы можете покупать даже в, о, разбитые, ну, то есть, частично NFT, но даже те из вас, кто говорят, что у вас нет денег на то, чтобы купить целый NFT, то есть целый майнер, вы можете купить себе часть NFT, то есть, это будет фракциональный NFT, поэтому будет минимальная точка отсечения денег. Даже если человек не можете позволить целый майнер, он может себе купить там часть майнера, и это правда круто, это означает, что все могут к этому присоединиться. Это дает каждому человеку возможность участвовать. И я также верю, что то, что рынок называет, называет финансовыми NFT или NFT-активами, я верю, что это будущее рынка NFT. Я, безусловно, поддерживаю цифровое искусство, и искусство изобразительное искусство, это прекрасно, и цифровое искусство тоже. Но я думаю, что потенциал для рынка NFT намного больше, чем просто покупка красивой картинки он не соизмеримо больше. И я верю, что это пространство цифрового владения и финансовых транзакций между активами, я считаю, что нету платформы, на которой оно бы могло существовать лучше, чем на блокчейне. И модель NFT — это идеальная модель для этого. И они уже это пробуют делать. Это уже сейчас внедряется в, например, недвижимость. То есть многие люди сейчас переходят в подтверждение владения при помощи NFT. И знаете, вот я... Как-то сидел, общался с человеком, мультимиллиардером, который недавно купил достаточно большую недвижимость на берегу океана, и они там выстраивают целый проект. Там идет активный девелопмент, мне показывают проекты, там прекрасная такая недвижимость, прекрасные проекты, и весь проект полностью строится и полностью финансируется через NFT. И это то, в чем мы тоже сможем с вами участвовать. Ведь финансовый рынок NFT, он очень сильный, он очень большой. Сказав, что вы можете владеть настоящими активами, что эти активы представлены в цифровом варианте при помощи NFT, и что у вас есть доступ к этим доступам, к этим доходам благодаря NFT. Итак, наша дорожная карта разбита на две фазы. Первая фаза будет очень конкретна именно для сообщества DAISY. На первой фазе у нас будет смарт-контракт только по приглашению. То есть, например, у вас есть текущее ваше древо в древе, да? И оно автоматически переносится в этот новый проект. То есть все те, кто в вашей... Организации Дейзи, если они хотят купить NFT, когда мы запустим этот проект, они, вы, они сразу будут попадать под ваше древо в реферальном плане. Я вам покажу, кстати, реферальный план позже сегодня. Но первая фаза — это будет смарт контракты только по приглашению, где вы сможете купить эти NFT на протяжении первых, например, 90 дней только, только, только, только через сообщество Дейзи. Реферальная модель будет включать в себя огромный пассивный доход от майнинга. Да, это, кстати, круто. У нас есть майнинг пул, в котором вы можете получить доли. Это называется у нас Empire Pool или пул империи потому что будут лидеры, которые будут получать доли в этом пуле, и в результате они смогут построить свою собственную финансовую империю, потому что они будут получать часть доходов от самой крупной операции по добыче битко... майнинга в мире, Фу, по майнингу биткоина в мире, и... Нужно понимать, что здесь у нас производится прибыль от актива, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, производя биткоины. И это намного лучше, чем просто надеяться на то, что люди будут продолжать покупать новые продукты. Потому что вы, получаете получается, единоразу выстраиваете сеть активов, и скажем, что в вашей сети есть огромное количество разных этих вещей, и... Вы получаете доступ к доходу от всей этой сети активов. Вы также будете возможность заработать себе на бесплатный майнер. Да, у нас там будет целая программа, но у человека будет возможность заработать себе на бесплатный майнер через программу рефералов. То есть если они сделают, привлекут людей на 12 uh, NFT uh, с ограничением, там, за месяц, но если они лично привлекут людей, которые вложатся на 12 NFT, то они получат бесплатный майнер и будут получать доходы с этого майнера. Это круто, то есть возможность бесплатно его получить фактически. Самые высокие доходы для владельцев NFT. Мы не будем пока говорить о конкретных долях, потому что каждый пакет NFT будет отличаться в зависимости от того, какой именно модель вы выберете, будет а разное количество... Силы хэширования, будет разное количество там энергопотребления. Но вы, как владелец отдельного майнера биткоина, будете зарабатывать больше с каждого майнера, чем то, что зарабатывают сейчас крупные корпорации. И я не могу, конечно, раскрывать всех карт, как мы смогли это сделать, но мы создали модель, которая позволяет нам практически в... свести, к нулю расходы на электричество и на хостинг. И, соответственно, владельцы NFT могут получать максимальную прибыль от добычи этого биткоина. И мы очень рады этому. Это будет самый быстрый возврат инвестиций из всех, которые когда... из всех, которые были до этого. У нас уже есть крупные корпорации, которые готовы к нам, и они смотрят на наш проект и говорят, мы же можем заработать больше, если мы просто вложимся в эту модель, чем если бы мы постарались все это сделать самостоятельно. И мы эту возможность даем отдельным, индивидуальным, частным инвесторам. Мы хотим, чтобы у частных, у обычного человека была возможность в это место зайти. У нас будут NFT-пакеты для больших э, инвесторов, частичной покупки NFT за более низкие цены, и у нас также будет потенциальная возможность подсоединить э, свой, там, я не знаю, учетную запись Binance. Если вы говорите, что вы хотите взять... Ваши добытые биткоины. Если вы хотите, например, подключить ее к, там, Дейзи... А мы, кстати, никогда не внедряли проект по трейдингу биткоинов в Дейзи, но у Эндотека сейчас есть, понятное дело, есть свой трейдинг, и мы видим там 120-150%, и вы, соответственно, можете увеличить ваш объем биткоинов. То есть сейчас мы говорим про увеличение базы USDT, да, но эта стратегия с возможностью трейдинга должна увеличивать количество биткоинов, которые у вас есть. То есть смысл заключается в том, что вы один биткоин вкладываете, им проходит какое-то время, и у вас уже два биткоина. И это, конечно, остается вариантом, но для каждого <coughs> владельца uh, у вас будет нулевая стоимость входа. Обычно, чтобы работать с НДТЭКом, вам не нужно будет ничего платить, вы сможете 100% ваших биткоинов пускать в трейдинг и позволять этому биткоину продолжать расти. Мы сделаем это доступным. Вторая фаза нашей дорожной карты заключается в том, чтобы мы могли эту NFT-модель представить на открытом рынке. Несколько моментов, которые я хочу вам сказать. Итак, номер один. Открытый рынок никогда не будет выставлять NFT по той же цене, по которой вы сможете купить себе NFT с Дейзи. Самое лучшее предложение на рынке будет заключаться в том, что присоединиться к Дейзи и у нас купить NFT. Но второй момент, который я хочу, чтобы вы знали, это бонусный пыл, который мы создаем для лидеров. Включают в себя разделение прибыли от всех публичных и общественных продаж NFT для майнинга. Поэтому, по сути, вы, владея этим, владеете долей во всей операции. Мы знаем, что есть огромный мир разных инфлюенсеров, разных влияющих людей, которые, возможно, не всегда понимают нашу peer-to-peer -peer модель, но эту NFT они захотят. И мы подумали, как мы можем создать модель, в рамках которой люди могут покупать себе майнер через NFT, по цене, которая выше, чем мы продаем нашему сообществу, но чтобы наше сообщество все равно получало выигрыш, с, получало прибыль с того, что приобретается на открытом рынке. Глобальный рынок NFT будет доступен эксклюзивно через Launchpad Uplift, и это очень-очень Сильно. Вы понимаете, о чем я. И это означает, что мы сделаем это доступным общественности, но они будут платить за это дороже, чем мы. И единственный способ, при помощи которого они смогут купить этот NFT, это если они придут на обменник. Купят токен Лифт, потом Лифт, токен отдадут стейкинг, и только потом они смогут приобрести себе майнера. А это означает, что токен Лифт, полетит вверх в результате этого. И, кстати, мы также в этом году проводим огромную медиакомпанию, рекламную кампанию. у нас готовы уже заряжены статьи, инфлюенсеры, люди просто в предвкушении этой модели, потому что она на самом деле подрывная, поэтому сообщество блокчейна в целом ожидает этого. Но каждую статью, которую мы запускаем про Liquid NFT, также будет продвигать Launchpad. Лифт и токен лифт, поэтому мы здесь будем делать кросс-промоушн, где у нас идет кросс-опыление, поэтому одно помогает другому, лику помогает лифт, uh, дальше открытая модель, рынка позволяет нам неограниченно это масштабировать децентрализованное майнинг для большого сообщества, позволяет нам партнериться с огромными мировыми брендами, позволяет нам перейти в потенциал стать самым большой, самой большой операцией по добыче биткоина по майнингу биткоина в мире. Поэтому опять же, фаза 1 это только для нашего сообщества, а фаза 2 это когда мы будем предлагать это NFT на продажу через Launchpad Uplift, но по более высокой цене, а также мы сможем делиться прибылью с этих продаж, с нашим сообществом, особенно с теми, кто уже уже участвует в бонусных пулах NFT. Итак, давайте поговорим о реферальной модели NFT. Я думаю, что здесь все становится по-настоящему интересно. Я хочу немного с вами об этом поговорить, ну чуть-чуть буквально поделиться о том, что привело нас к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся. Ведь знаете, первое мероприятие сетевого маркетинга, в котором я участвовал, мне было 21 год, да, и это было мероприятие MW. А кто из вас был на огромных этих мероприятиях Mway? Поднимите руку. Поднимите руку. Кто из вас здесь сегодня, потому что вы когда туда пришли, да, и все руки снова поднялись, да, потому что люди могут говорить что угодно, но Amway все-таки поменяли мир. Мою жизнь они точно не изменили. Я помню, как я в 21 год зашел в этот огромный стадион, и, а, и там было 90 тысяч людей. И там было 90 тысяч людей. И я сидел на задних рядах, и я там сидел наверху, сколько, 21 год, молодой человек, только-только погружаясь в эту тему сетевого маркетинга, но я увидел, что там происходило. Я увидел, как они бросали людям вызов, чтобы они расширили рамки своего мышления. И я видел людей, которые выбрались ну, буквально из грязи, как я, которые поменяли судьбу не только свою, но и своей семьи, и своих потомков. Я увидел эту среду. И я никогда не забуду, когда мне было 21 год, я усидел на задних рядах этого огромного стадиона. И я помнишь, начиная с того момента, я принял решение в своей жизни. Я принял решение, что я хочу играть незаменимую роль в построении следующей компании, в новой эпохе, которая будет делать то, что кто-то уже делал, но на совершенно новом уровне. И это просто изменилось. Это поменяло мою жизнь навсегда, потому что я увидел эту картинку. Я увидел это видение того, что было возможно, и это было по-настоящему крышесносно, потому что в тех же выходных, когда у нас проходило это мероприятие... И, кстати, это было мероприятие не от компании. Они там от компании мероприятия не проводят. Это было просто мероприятие, организованное одной из команд МВ И Юрий, конечно, не надо меня обижаться, но это было мероприятие Бил Бри. Это бил Бритт Worldwide yeah, мероприятие. Да, и в же выходные у Декстера Ягера было да. мероприятие. Да, был Декстер да, Ягер был на трех аренах, и у них было там 100 тысяч человек. То есть три раза по 35, в трех локациях. Так вот, мне 21, мне 21, ребят, за одни выходные. Две команды одной и той же компании. И в общей, в общей сложности они собрали 200 тысяч 200 человек, чтобы продавать мыло, витамины и, короче, вдохновляться сетевым маркетингом, ребят. И тогда я знал и знаю сейчас, ребята. Я понимал, что будут другие компании. Опять же, мы такого не видели ни до, ни после. Ребят, я тогда работал с не маленькими компаниями. У нас, если 15 тысяч человек приходило, вау, это был огонь. Индустрия в какой-то момент стала перенасыщенной, потому что у каждой компании... Время сейчас открыто более 10 тысяч сетевых компаний. Более 100 тысяч открылись и закрылись. Так вот, что происходит? Доля рынка, приходящаяся на каждую компанию, когда приходит новая компания, размывается, размывается, размывается, потому что, ну, я не знаю, сколько вкусов, как бы, значит, сколько вкусов вашего пятновыводителя у вас может быть, как бы лаванда, алоэ, все, как бы, понимаете. Сейчас тысячи компаний продают витамины. Ну, представьте, рынок перенасыщен, перенасыщен. Я сердцем-то знаю, что мы можем, конечно, рассоздать это движение еще даже в больших масштабах, чем прежде. Только один. Нужно взять нашу часть рынка, которая не существует. Зачем нам продавать, блядь, еще какие-то витамины? Нас будут копировать. Я не хочу быть тех, тем, кто копирует. Я хочу быть тем, кого копируют другие. Потому что... Имитация, как вы знаете, это высочайшая форма лести. Я просто хочу быть первым. Я хочу быть первым в сообществе. Я знаю, что с каждой своей клеткой я чувствую, что наша модель Дейзи и теперь жидкое погружение Дейзи это рабочая бизнес-модель, которой до сели не была. У нас есть пейсеттер-лидеры, сидят. Говорят со своими ребятами, звонят друзьям. Джонни, ты помнишь, сколько тебе говорили людей, «Это невозможно, такое не работает. Вы не сможете это со смарт-контрактом сделать». Ребята теперь говорят, «А теперь можно». Сколько людей говорили, что то, что мы делаем, просто невозможно. А я люблю преодолевать вот такого рода препятствия. Мы сделали то, что до сели не было. Просто с точки зрения инфраструктурной бизнес-модели, инфраструктурной точки зрения бизнес-модели, у нас есть реальный инструмент потенциальное, готовый изменить мир. Потому что в эпоху цифровой революции, в эпоху цифровой прозрачности, мы готовы быть настоящими. И так как мы настоящие, у нас есть настоящий шанс быть компанией, которая поднимает планку. Сейчас крупнейшая компания сетевого маркетинга, это на самом деле Mway. У них пиковый доход был 13 миллиардов в год долларов. И... Я в сердцем всем своим верю, что мы можем и этот рекорд побить в ближайшие 10 лет. Мо мне отправил сообщение, он мне отправил сообщение, сказал, «Я не знаю, почему, но я верю в эту дорожную карту. Я верю, что к двадцать пятому году, к двадцать пятому году у нас будет 30 миллионов членов нашей сети». И опять же, это ведь не так много людей по сравнению с количеством людей. Сколько пользователей Фейсбука? Сколько люди загружают новых приложений? 30 миллионов — это вообще не очень большая цифра. Ой, в сетевом маркетинге 30 миллионов клиентов. Вау! Посмотрите на реальный большой мир, особенно цифровой мир. С 30 миллионов человек в экосистеме, да это сейчас так. Нам просто нужно создать для них ценность, где посмотрим, на ценность и скажет, да конечно, я хочу быть частью Дейзи. Скоро будет все, Дейзи-кошелек, Дейзи-карточка, Дейзи-эксчейндж. Когда люди заходят в криптомир, они заходят через дверку Дейзи, потому что мы им дадим все окна и двери. Мирование активов. Мы будем внутри экосистемы. 30 миллионов это так вообще. По сегодняшним меркам эта цифра более чем реальна. Так вот, этот план, наград, он создан для пары вещей. Мы в этой модели не хотим... Мы не хотим был традиционной, типичной, приявшейся MLM компании. 3 на 10 матрица, поколение, генерации. Ребят, это язык вообще, который ни до кого не доходит. Понимаете? Люди просто не врубаются. И люди просто не понимают, что это значит. Мы хотим подойти к рынку. По принципу P2P экосистемы, P2P экосистемы, P2P среда, где мы, как проект, делимся наградами вместе с обществом. Если ты это покажешь другим, у тебя есть шанс поучаствовать в получении данных наград. И награды будут еще больше, выплаты будут потенциально еще больше для таких, как и лидеров, которые выстраивают свое сообщество. Но когда мы это презентуем, и ты это презентуешь, и ты об этом рассказываешь, это не будет звучать как «А, ну да, тут еще вот эта штука, да». Я верю очень в стимулированный, в ответ на стимулирующий фактор. В ответ на стимулирующий фактор. Сейчас я объясню. Это такой эффект вздрагивания. Объясню. Предположим, вот я Дон, я презентую, я говорю, у меня здесь хорошо, я хожу, все на меня смотрят, я подхожу, и у меня есть иголка. Иголка в руке. Никто не знает этого, но она у меня есть. Я иду, иду, иду, и Беверли здесь сидит, она такая вдохновленная, ей нравится, она меня снимает на телефон, я бере иголку, и я ее колю в руку, этой иголкой. Первая реакция Беверли какая? Она, конечно, встанет врежет мне, это, это понятно, но в остальном, как бы, да, ее первая реакция на такое действия, когда вот ей в руку колят иголкой. Ну. Понимаете? Реакция на стимулирующий фактор, да? Все смотрят, зачем он это сделал? Думаю, а я говорю, как будто вообще ничего не случилось. Я просто презентую, возвращаюсь к ней, говорю, Беверли, и теперь я кладу иголку в карман. Она не знает, я говорю, говорю, говорю, вот раз, бац! Что Беверли сделает второй раз? У меня и горки нет, понимаете? Я не собираюсь ее колоть. Но, так как это уже у нас происходило, ее нейронная программировка говорит, а погодите, тревога, тревога. У них три на 10, восемь поколений чек, бэч. Я помню эту встречу с МВ, эм я пошла. Понятно? Реакция вздрагивания, да? Мы не можем просто одевать как бы старые старых королей в новые одежды, понимаете? В цифровую эпоху нам нужно вести другой диалог. Нужно говорить об активах. Нужно говорить о персональном капитале. Нужно говорить о способности делиться прибылью. Это совершенно другой диалог. Концепция фундаментальная то же самое. Выделяет, ты реально занимаешься выделяет. тем, что ты потому тому же принципу зарабатываешь деньги, но нужно это преподносить совершенно иначе в цифровом мире, в цифровую эпоху, в ту эпоху, в которой мы живем сейчас. Кстати говоря, дорогие мои, мы открыты и мы готовы услышать вашу обратную связь, потому что проект у нас... Несложный. И, соответственно, реферальная модель, она будет реально, так сказать, сочной. Я люблю реферальную модель, которую можно показать на одном слайде. Это здорово. Правда? Правда? Согласны? Вот реферальная модель должна уменьшаться в один слайд. Желательно не самым большим, э, не самым маленьким шифтом, вернее. Понимаете, не нужно вам устраивать uh, полуторачасовую презентацию, чтобы это объяснить. Если люди, ну, они будут сбиты с толку и будут долго в это врубаться, ну, вы потеряете вообще просто, ну, запал, понимаете? И люди должны смотреть, говорить, а, ну, понятно, дай-ка дай, дай, дай мне и нафтишку пожалуйста, да? И... Можно посмотреть на последний слайд. Человек смотрит и говорит, а, я могу это другому рассказать, говорит тебе человек, потому что человеку может понравиться продукт. Если человеку нравится продукт, он об этом кому-то расскажет, тем более учитывая, что он сможет деньги. NFT это 10 поинтов, микро NFT это 1 поинт. Мы you know, you know, you know, всегда little, это you know, можем сделать. Токен. Но если у тебя 120 lifetime поинтов и личных рефералов, ты получаешь бесплатный NFT-майнер на всю someone, жизнь. Каждый раз, человек. опять же, ты, опять же, ну, кто-то so, приходит по, по, через тебя, ты получаешь 5% комиссию за 10, это. То есть, если ты 20 людям делаешь референс NFT, 120 points, то есть 10 на 20, и ты получаешь бесплатный майнер, и доход от этого майнера идет тебе. Затем у нас Executive Pool работает. Каждые 20 поинтов твоей команде в течение календарного месяца является долей в пуле будущего месяца. Я это сейчас объясню. Что это за пул такой? Каждые 20 поинтов. Это значит, что каждые два майнера... Которые твоя команда покупает или продает, каждые два майнера равняются доле в пуле. Если у твоей команды в месяц 10 майнеров, ты получаешь 5 долей. Очень просто. Каждые два майнера, за каждые 20 пунктов, ты получаешь долю. Это правило. Более того, это правило 50% для бонусных пулов. Это значит, что у тебя должны быть эти поинты, по крайней мере, от двух разных команд. Иначе мы размоем пулы просто. Если кто-то купит сотни майнеров, и сто человек у него как бы в команде, это значит, что все эти сто получат как бы доли автоматически, они при этом особенно не потрудились, поэтому должны эти бонусы приходить в майнеры, приходят двух команд как минимум. У тебя может быть неограниченное количество долей, когда каждые два NFT проданные твоей команды равняются... В медалям. Этот бонусный пул создан для одной простой цели. Я немножечко вам расскажу о психологии компенсационных планов, потому что люди реально недопонимают цель плана компенсации, компенсационного плана. Компенсационный план не имеет никакого отношения к тому, сколько денег вы получаете в качестве выплат. Компенсационный план предопределяет поведение, которое мы награждаем. Вот в чем суть. План компенсации это на самом деле направляющее действие людей. Идти. Иными словами, вот какие действия получают наград? Какие действия получают награду? Этот план предполагает награждать всех. Массы. Вы не должны быть гигантическим лидером, рок-звездой. Вы можете реально выйти в мир и... За то, чтобы два человека пришли к тебе, и вы получаете бонусы уже. Какого рода поведения мы здесь получаем? Мы хотим, чтобы простые ребята были рады тому, что они могут сделать свой вклад. Пускай небольшой, но на постоянное основе. Пара рефералов в месяц. Пару рефералов мы делаем не очень большое количество действий, но при этом получаем результат. То есть я не могу на своем локальном небольшом уровне уже что-то сделать. Представьте, если каждый человек в твоей команде, окей, okay, я получаю свой бесплатный майнер, если бы каждый человек так решил, и мы запускаем эту программу, у них есть... Цель, например, получить 12 рефералов на будущий год. 12 рефералов на будущий год. Кто понимает, как лидер, что твоему бизнесу это подойдет? Так вот, мы хотим. Люди скажут, ну что, я не билдер, я не лидер, я не знаю, как строить сообщество, но я могу этим поделиться. Замечательно. Делаешь реферал NFT и, кстати говоря, кстати говоря, личный реферал тоже, тоже входят в это. Два NFT в месяц ты получаешь долю в бонус-пуле. И мы возьмем 5% от каждой продажи NFT смарт-контракт. Это одномесячный бонусный пул. То есть, если в апреле или в марте кто-то получает долю, они будут единственными, только мартовские люди, грубо говоря, будут в апрельском бонус-пуле. Если они хотят попасть в майский бонус-пул, им придется поработать в апреле, чтобы переместиться в майский бонусный пол. Мы не хотим размывать пулы, понимаете? Краткосрочный, каждый месяц, если что-то делают, получают доступ к пулу следующего месяца, потому что не получают хорошие чеки по результату. Это пул из месяца в месяц, сделан так, чтобы простые ребята могли получать кашфлоу каждый месяц. Сразу поток в краткосрочной перспективе уже начинает работать. Далее, элитный пул. Элитный пул. У него две стороны. Там есть... Сразу 5 доход и 5 пассивный доход от майнинга. То есть, не ты подход Там каждый раз, когда продается NFT, 5%, 5 процентов сразу же отправляется смарт-контракт на этот пул. И this держатели доли, 5%. доли в этом пуле получают 5% долю. Это не пул, который работает из месяца в месяц. Если вы с долей в этом пуле, все, вы попали, вы там. 5% от всех продаж NFT отправляется в этот пул. И у вас там есть доля, и вы получаете постоянный доход оттуда. Однако, 5% от майнинга также отправляется в этот же пул. Да. Не майнинг твоей команды, не майнинг из сообщества Daisy, однако это 5% всего майнинга на NFT-маркете, на плифте и частно на Дейзи. 5% всего майнинга отправляется в этот в этот пул. В этот это не маленькая история, ребят, не маленькая, ни разу. Очень большая. Да, вот видите, кто-то очень рад. Так вот, этот только элитный пул дает тебе кэшфлоу сразу, и сразу же все дает тебе поток пассивного биткоина до конца твоих дней. Правда здорово? И, кстати говоря, ты получаешь неограниченное количество долей с шеров. За каждые 200 поинтов, предположим, у тебя две сильные команды, которые and ты построил. Points, команда один thousand делает thousand тебе тысячу поинтов, другая команда делает тебе тысячу поинтов. Это две тысячи поинтов. Ты только что получил 10 долей в этом пуле навсегда. И эта история безвременная, so она не происходит no от месяца к месяцу. То есть ты, ты можешь зарабатывать shares эти шеры когда угодно. угодно. Далее, имперский пул. Ребят. Имперский пул. Мне пришлось позвонить лидерам в последние пару месяцев и сказать, ребят, этот имперский пул, в общем-то, вот это как бы вот дело в шляпе, так сказать. Это по-настоящему элитный пул. Это элитный пул. Чтобы туда попасть, придется попахать. Вот тут нужно будет построить. Однако каждая доля в этом пуле. И я хочу здесь прояснить ситуацию. Каждый пул, он пул в себе, так сказать. То есть, в императорском пуле, в имперском пуле, только имперские доли. Там нет размывания. Имперский пул, 5% всех, всего маника биткоинов отправляется в этот пул для элитных билдеров, для элитных строителей сетей. Мы называем этот пул имперским, потому что с ним можно построить империю, а именно финансовую империю, с этим бонусным пулом. И вот что здорово. Предположим, цель ваша состоит в том, чтобы попасть в этот имперский пул. С чего начать? Сделай реферал 12 людям, и получи бесплатный майнер, направление, каждый раз, когда команда кого-то направляет, и ты кого-то направляешь, ты получаешь доли в экзекутив пуле, на пути к имперскому пулю. И, кстати говоря, для того, чтобы попасть в имперский пул, ты уже должен получить 10 долей в элитном пуле. Потому что элитный пул ⁇ это 200 лет, а имперский пул ⁇ это 2000 пунктов. Когда ты получаешь долю в имперском пуле, у тебя уже на этот момент есть 10 долей в элитном пуле. То есть у тебя 10 долей в элитном пуле, у тебя одна доля в имперском пуле, и у тебя ты уже ты уже получил 100 долей в экзекутивном пуле по пути, и у тебя еще несколько бесплатных майнеров есть. Идея в том, что наш реферальный план – это просто набор ступенек, дальше, дальше, дальше. Вы спросите, с чего я начинаю? Что ж, можно начать здесь и начать двигаться дальше, вверх по ступенькам, по ступенькам, по ступенькам и таким образом отправляться к имперскому пулу. То есть это в результате миллионы долларов пассивного дохода для тех, кто попадает в элитный и имперский пул. И дело не только в продажах NFT. Дело в том, что есть и облив сообщества, и NFT, которые продаются, и майнинг. Если вы хотите получать долю в этих пулах, вам нужны доли... Вернее, вы получаете также в результате долю во всех наших майнинговых операциях. Как это называется? Это называется активы. Правильно ведь, да? Если... Вы знаете, как вложиться в наш проект? Слушайте, я понимаю, что эта история командная. Ко мне люди подходили вчера и говорили, «Слушай, мы знаем людей, которые сейчас покупают большие площади, чтобы построить майнинг». Люди говорят, «Мы знаем, откуда взять недорогое электричество. Мы хотим, чтобы эта история была коллективной». Поэтому, конечно, если у вас есть связи, в отрасли, то, конечно же, масштабирование дата-центров, эта история сейчас очень полезная. С одной стороны, майнеры, с другой стороны, дата-центры, и, возможно, вы знаете ребят институциональных, которые скажут вам, например, мы хотим быть участниками инфраструктуры дата-центров и поддержать это видение на более высоком уровне, мы открыты к данным беседам, без ограничений, и не стесняйтесь, если у вас есть идеи, не стесняйтесь нам эти идеи сообщить. Далее, мы знаем, что мы это не запустим, пока мы не увидим результатов по трейдингу. Я хочу вам сказать честно, я предполагаю, ну, к апрелю уже результаты будут. Мы так и дойдем в сторонку и посмотрим. Вау, поглядите, что произошло. Потому что я хотел это запустить 1 марта. Но если, но ну, так как вернее, мы поняли, что к первому марта сообщество не готово, нам нужно больше результатов. Ладно, хорошо. Однако мы хотим запустить эту историю максимально быстро. Однако сначала сообщество должно быть готово. Нужно происходить, производить запуск в правильный момент. Мы хотим также, что называется, прощупать сообщество сначала. То есть, что мы делаем? У нас есть финансовая поддержка по дата-центрам, и они готовы, тех, кто нас поддержит, готовы капитализировать на инфраструктуре дата-центров по мере масштабирования нашей работы, пропорционально нашему росту по стороне НФТ. Мы не хотим строить 200-мегаваттный дата-центр, если мы будем продавать только 20 мегаватт майнеров. Зачем? Мы не хотим строить этот центр на 20 мегаватт, если мы готовы продавать 200 NFT. Понимаете? То есть мы хотим немножко прощупать как сначала среднюю температуру по больнице, так сказать. И мы это все будем структурировать следующим образом. У нас будет ограниченное размещение каждый раз. Например, наше первое размещение будет... 4800 майнеров. NFT. Да, казалось бы немного, но мы хотим сначала проверить аппетит сообщества. 4800 майнеров. У нас сейчас уже есть несколько майнеров, которые мы производим, но мы начнем с тех, которые 20 мегаватные. мегаваттные. Это примерно 20-мегаваттная инфраструктура, 4800 манеров. Мы запустим, ну распродадим, и когда распродадим, вот мы размещение сделали, эта группа NFT распродана. Затем мы анонсируем следующее размещение, тот же самый майнер, но другая модель, другая цена. Мы откроем еще одно размещение, через пару недель, возможно. И будем вот так вот по принципу размещения, по принципу NFT работать. Ограниченное предложение, то есть ограниченное количество доступных NFT, того или иного NFT, его количество. И так далее, и так далее. Хочу сразу объявить, что мы позволим сообществу, каждому из вас, забронировать майнер бесплатно. Мы не хотим, чтобы люди тратили деньги. Мы не хотим, чтобы люди были обязаны тратить деньги, потому что мы к этому еще фактически не готовы. Но мы хотим знать, сколько людей в нашем сообществе заинтересованы в данной бизнес-модели. Сколько людей хотят владеть NFT, то есть команда построила смарт-контракт. Вы должны быть членом Дейзи. вы сможете подключиться к этому смарт-контракту, и вы сможете забронировать, зарезервировать только один NFT, или только один микро-NFT, то есть фракцию NFT. Только одну на один адрес кошелька. И когда мы запустимся у тебя будет 48 часов на то, чтобы совершить данную покупку. То есть ты забронировал, но если ты решил, что тебе неинтересно больше, ну и ладно, 48 часов пройдут, тебе это ничего не стоит. Однако, на эти первые 48 часов, когда мы запустились в будущем, предположим, это будет 1 мая, те, кто забронировали себе NFT, получат возможность сделать покупку. Если ты покупку не сделаешь, то NFT возвращается на рынок, и кто-то другой может его купить. Мы можем сделать Пару раундов размещений, такого рода пару наборов майнеров, но одна из больших причин, важных причин, по которой мы это делаем, состоит в том, что данного рода подход поможет нам понять уровень интереса. Какой уровень интереса? Ой, смотрите-ка, мы провели два раунда по 4800 майнеров, мы сделали 10 тысяч NFT, сообщество этого хочет, людям это надо. Таким образом, мы можем принимать бизнес-решения со своей стороны разумным образом. Мы можем финансовым давать уже обязательства, давать финансовые обязательства на основании ну, того, как разойдутся майнеры. Если мы откроем тысяч майнеров, 4800 майнеров, и потребуется на... Вернее, пройдет неделя-две, и всем все равно мы скажем «Ладно». Начнем с малого, будем масштабировать. Иными словами, такого рода релизы помогают нам понять объем сообщества и его аппетит. Сообщество не обязано... Сообщество не обязано вбахивать ну, сразу же тонну денег в это. Мы ни из кого не собираемся деньги выбивать. То есть ты заходишь, заходишь в свой траулинг-браузер, в свой кошелек траулинг заходишь, ты должен зайти на liquidnft.club, это наш официальный сайт, liquidnft.club, веб-сайт liquidnft.club. Вы заходите на этот сайт, вы кликаете на ссылку, которая называется Enter App зайти в приложение. Таким образом, вы можете забронировать себе NFT. Enter the app. Давайте мы это быстренько сделаем. Члены Daisy могут забронировать один NFT или один микро-NFT. Вы можете использовать ваш Daisy Tron кошелек или Tron кошелек для того, чтобы получить доступ к смарт-контракту. Чтобы забронировать NFT, вы должны заплатить комиссию за потребление энергии. 12 тронов, сколько сейчас тронов? Меньше доллара, кажется. У вас будет 48 часов после запуска, чтобы совершить покупку. Цена покупки будет определяться. Мы не будем, кстати говоря, сейчас анонсировать ну, стоимость покупки, потому что мы знать этого не можем. На основании показателей отклика мы примем решение о том, какое железо майнинга будет подключено к первым NFT. И, соответственно, цена может варьироваться на этом основании вы можете ожидать от 8 до 15 тысяч на майнер. Я хочу, чтобы вы понимали, что это, конечно же, большой разброс. Да, у нас есть версия майнера, которая дороже. Однако, она производит в два раза больше биткоинов. У нее хэш-пауэр в два раза больше. То есть вы получаете то, за что вы платите. За хэш-пауэр, как бы у нас... То есть на хэш, цена на хэш, Та же самая, просто разное железо вы за 8000 покупаете NFT, например, вы получаете тот же самый процент, тот же самый окупаемый, тот же самый доход в процентном отношении по сравнению с дорогим, более дорогим NFT, то есть, х, грубо говоря, хэш на доллар у вас тот же самый, просто чтобы вы понимали. Скорее всего, мы начнем с майнеров по 100-120 паттерахешев майнеров такого рода. Микро-НФТ будет варьироваться от 800-900 долларов для микро-НФТ. Первое размещение NFT – 4800 доступных единиц. 4800 доступных единиц. Микро-НФТ представляет одну десятую майнера. Иными словами, если кто-то покупает этот микро-НФТ, то он представляет собой одну десятую данного майнера. одну десятую биткоина, заманиванную с этого майнера, будет дана Каждому владельцу микро NFT, и каждый NFT будет представлять собой полный майнер. Вы можете зайти на liquidnft.club, чтобы забронировать свой NFT или микро NFT, можно забронировать только один, либо один микро NFT, либо один полноценный NFT, придется выбирать. Ребята, у каждого свои там адреса кошелек и так далее, я понимаю, не бронируйте манер, если вы реально не собираетесь этого делать. Покупайте NFT. Да, понятно, что вы хотите больше информации. Мы информацию это вам дадим. Там ожидаемое рои, сколько биткоинов будет произведено, каковы реальные издержки, мы все это вам дадим до запуска. Просто будет это классно, это будет сладенько. Вам понравится. И рой будет замечательный, прибыльность будет хорошая. Но! Не бронируйте NFT, если вы покупать его не собираетесь, потому что это нам реально, ну, все карты смешают. Ты честно забыл? Я забронирую 100 NFT, 100 аккаунтов, но покупатели ничего не собираются, разумеется, в будущем. Ребят, мы смотрим на что-то думаем, вау, классно, сообщество рада NFT. А показатели, ну, эффективные, понимаете? Мы поэтому предполагаем один NFT на кошелек. Если у вас, например, много кошельков в семье, или вы хотите много NFT, поздравляю, бронируйте NFT страшных кошельков, просто, ну, вы их купите. Скажите команде, дорогие мои, команда, только бронируйте NFT, если вы реально собираетесь их покупать. Вы же не подписываете никакой контракт, мы вас ничего делать не заставляем. У вас есть 48 часов на принятие финального решения. Просто если вы реально покупать не собираетесь, ну, не забивайте эфир, бронировать не надо. Нам нужно получить реальное представление о вашей готовности участвовать. Потому что мы должны принимать инфраструктурные решения. Мы должны реально понять, какой объем физической инфраструктуры нам нужно построить. Мы решаем, нам, например, строим 200 мегаватт или 20 мегаватт. Сколько электричества нам нужно будет? Сколько объемов производства нам нужно законтрактовать? Итак, далее. Что я еще хочу сказать? Бывает временный промежуток между моментом покупки NFT и тем моментом, когда уже майнер выходит онлайн. Мы не продаем хэш пауэр, мы не продаем хэш мощности, мы не берем майнеры, которые уже там изношены и так далее. Это хэш как бы мы не будем использовать чужие деньги. Мы даем людям навехонький майнер, который будет построен, установлен, собран и так далее. Вы сможете прийти в блокчейн и увидеть, вот мой майнер, он работает, он майнит мне биткоин. Это будет видно в блокчейне. Но это будет примерно четырехмесячное окно. Будет примерно четырехмесячное окно с момента покупки до уже непосредственно онлайн подключения этого майнера, потому что его нужно произвести, нужно сделать контейнеры для жидкого погружения, это тоже нужно произвести, юниты нужно инсталлировать. Далее происходит процесс 3 месяца, меньше чем 4, но 4 месяца это такая... Консервативная оценка. Дольше четырех месяцев ну, не будет. И с момента того, как майнер выходит онлайн, ты получаешь автоматически биткоин доход. Это здорово, это классно. Мы предполагаем рой примерно 8 месяцев. Окупаемость инвестиций, период окупаемости инвестиций 8 месяцев. Опять же, не забывайте, нужно принимать во внимание общие хэш мощности на рынке, нужно принимать во внимание колебания, цветы биткоина и свои майнинг сложности, а именно то, сколько хэш пауэр у нас на рынке. Это история математическая, это часть кода Сатоши, это вычитается по формуле, показатель меняется. Сегодня чуть больше, чуть меньше. Биткоина заманили. Нету вот какого-то окончательного показателя, вот сколько биткоина майнер производит в данный день. Потому что, конечно же, пока показатель меняется изо дня в день, из месяца в месяц, в определенном разобросе. Но мы оцениваем срок окупаемости инвестиций в 8%. То есть 8 месяцев плюс 4 месяца на инсталляцию, в итоге 12 месяцев на то, чтобы полностью вернуть стоимость NFT. После этого вы получаете чистую прибыль в биткоинах. Мы это считали, даже если биткоин доходит до 200 тысяч долларов, вы заработаете больше денег, владея майнером, чем если бы вы купили и держали просто биткоин в своем кармашке. Особенно принимая во внимание технологии жидкого погружения. Вопрос, который мне часто задают, а что происходит, если рынок падает, прям падает, падает? Прекрасный вопрос. Если рынок падает, у нас большое преимущество. Если рынок падает, старые майнеры, у которых нет погружения жидкого, у которых нет дешевой электроэнергии, они просто перестают быть прибыльными. Что они делают, если они не прибыльные? Когда майнеры выключаются, количество биткоина, которые мы представляем, хэш-пауэр наш, растет. Таким образом, когда... Показатели рынка падают, мы будем майнить еще больше биткоинов, и нам это здорово, когда рынок растет, это тоже хорошо, потому что мы майним много биткоинов, но ну, ну, меньше, чем бит, биткоинов, чем во время спада, по-прежнему за замайненный биткоин, который мы майним стоит дороже. Ребята, мы рады будем ответить на ваши вопросы. Вы можете сказать даже групповой чат или что-то такое, вы можете сказать группы пейсеттеров, и лидеров. Мы не хотим вас отвлекать. Сейчас мы должны обращать особое внимание на то, чтобы доделать то, что мы начали. И DAISY AI это история, которая стоит за этим с новыми алгоритмами, Именно в этом суть нашей радости сейчас. Но кто понимает, что это будет классно? Ребята, мы рады. Мы вас любим. Спасибо, спасибо, спасибо.